Многие женщины после кормления груди задаются вопросом, как же восстановить форму груди, я не исключение. Поэтому эта мысль меня не покидала никогда. Выбор пластического хирурга был ключевым моментом. Безупречные результаты сложнейших работ сподвигли без раздумий и колебаний принять решение и доверить себя лучшему пластическому хирургу Украины. Ощущения после операции, уверенность в себе, Постоянные ощущения легкости во всем. В выборе белья, купальника, платья. Каждый раз, когда ты покупаешь себе вещь, получаешь массу удовольствия. И самое главное, нет дискомфорта, когда ты раздеваешься. Ты выглядишь безупречно. Моменты реабилитации прошли очень легко и быстро. Важно следовать всем указаниям лечащего врача. Я выражаю огромную благодарность клинике доктора Патлажана за то, что помогли осуществить мою мечту.